Тороплюсь, от души я поздравить сегодня с днем рождения тебя, дорогая Людмила. Пусть надежда сияет звездой путеводной, а мечты окрыляют, дают тебе силы. Мир пусть будет вокруг и уютным, и ярким, без печали, тревог, суеты бестолковой. И полна будет жизнь пусть цветов и подарков, А поддержка родных будет делом и словом. Каждый день твой наполнен пусть будет любовью, Самых близких людей, их теплом и заботой. Счастье преданно рядом шагает с тобою, в Сердце радость выводит мажорную ноту.